Здравствуйте. Мы начинаем КВН, так сказать, по просьбам телезрителей, которые просили, вы не поверить. еще раз поговорить о выборах и кандидатах. Если кто не в курсе, то у нас в Беларуси сейчас президентские выборы. У нас есть определенный набор кандидатов, и они, так сказать, борются друг с другом. Если так попытаться вкратце обрисовать конфигурацию, ну просто, наверное, надо, если вдруг кто-то живет на другой планете и до сих пор про это не слышит. Есть Александр Григорьевич Лукашенко, наш верный бессменный президент Есть на данный момент главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская Которая является как бы заменителем трех других кандидатов Своего мужа Сергея Тихановского, видеоблогера Бывшего банкира Виктора барыка И бывшего чиновника Валерия Цыпкава Которые или в тюрьме, или в бегах вот сейчас на Светлану обратились взгляды всей публики, желающей каких-то там перемен или чего-то еще. Но каждый желает, что то своего, но увидит как бы некого кандидата. Вот и как бы сформировался вокруг нее некий штаб, довольно забавный такой состоящий, вот такой, это такой триумвират. Собственно, Светлана Тихановская, жена экс-банкира Бабарика. Не жена, пор, простите, помощница, <говорит> да, помощница и глава штаба Виктора Бабарика, Колесникова, как ее зовут? Мария. Мария Колесникова и жена Валерия Цыпкала. Виктория Цыпкала. И вот теперь эта троица гастролирует по городам и весям, выступает с зажигательными речами и, собственно, является вот этим неким символом перемен. Что, собственно, просили дорогие телезрители? Телезрители просили... Поговорить о программе, о передаче, когда вот эта троица пришла на Тутбайн, наш главный новостной портал, и дала свое первое такое развернутое интервью журналистам. Вот, мы посмотрели, заценили, но, скажем так, я в двух словах обрисую, что там было. Нам показалось, что само по себе это, ну, как бы, наверное, недостаточно, чтобы сделать какой-то интересный ролик, но тут уже оказалось, что и программа кандидата подъехала. Вот у нас тут такие талмуды лежат, и это она. Пару слов о ролике В студии собрались вот эти три дамы Журналист Тутбай Артем Шрайбман И еще какая-то журналистка Тутбай, я ее просто не знаю Поэтому не запомнил фамилию Артем Шрайман, весьма интересный товарищ и толковый Хоть и либерал, но вот из тех либералов, которых стоит смотреть и читать Поэтому я его смотрю и читаю и Я просто видел, как ему было больно и тяжело смотреть на наш оппозиционный триумфират если кратко, я не знаю, может ты со мной согласишься или не согласишься, в принципе, наши девушки продемонстрировали ну, полную некомпетентность практически во всех вопросах. То есть, по большому случаю, его слову, они в течение часа, мы, кстати, приложим ссылку на этот самый ролик, его можно на, на ускоренной промотке посмотреть минут за 40-45. Вот. Они, в принципе, повторяли вот мантру про то, что власть теперь никто не поддерживает, мы твердо уверены, что у нас большинство 97%. Почему это чувствуется из воздуха? При попытках Шрайбмана, так сказать, задать какие-то вопросы, типа, как вы будете наблюдать за выборами, если туда не пускают наблюдателей, следовали странные ответы в духе можно же их снаружи наблюдать. Что вызывало искреннее недоумение ведущего. Ну, скажем, Вероника Цепкала пояснила, что все их сторонники должны, например, прийти с белой лентой на руке, и таким образом даже снаружи можно будет увидеть какое-то огромное количество сторонников. Вот. Ну и все остальные вопросы, в принципе, они примерно такого же уровня были ответы. Или были ответы, что у нас есть команда юристов, которая да, разберется да, с этим да, вопросом да, да. позже. Есть команда прекрасных профессионалов, которые совсем разберутся, но причем команду профессионалов тоже никто не озвучивает. И, ну, как бы основной посыл, что не важно, что не важно как, важно то, что этот человек Светлана Тихановская обещает, как только победит, провести следующие новые свободные выборы, выпустив всех из тюрем. И это, типа, основной пункт ее программы. Ну, как бы, кому-то нравится, кому-то нет, но мне кажется, прикол в том, что вот официально было заявлено сначала так, и тут начали всплывать дополнительные моменты. типа вернем Конституцию 94 -го года. Конституцию 1994 -го года мы уже записывали ролик, его тоже можно посмотреть Союз с Россией уже не нужен Появилась даже экономическая программа У Светланы Тихановской как-то вот подспудно все это всплывает потому что говорят, главная цель выборы, новые выборы Но это начинает обрастать мясом этот скелет какими-то предложениями, которые главный кандидат, ее помощница, звучит не в состоянии, походу, но они есть и мало того, что они есть, они находятся слишком в стороне от, скажем так, текущей информационной повестки Они их не обсуждают, вот, они во внимании только какого-то узкого круга активистов и просто интересующихся политикой И если мы так посмотрим, то текущие выборы это превратились в выборы, где не идет борьба видения будущего где мы сравниваем там, то, как видят следующие там пять лет или десять лет или сколько там лет те или иные кандидаты и как бы предлагают его сколько как попыткой представить какие-то пустые говорящие головы, в которые каждый сможет наполнить тем содержанием, которое им нравится и собственно это очень хорошо видно на примере митингов Которые они проводят по городам и ессам На которых озвучиваются там, самые разные предложения Например, в Гомеле было сказано, что рабочие должны иметь возможность контролировать работу своего предприятия вот, хотя, да, хотя, казалось бы, слышать такое от людей, которые предлагают ту экономическую программу, о которой мы поговорим позднее Это довольно странно слышать вот, или которые возмущаются состоянием белорусских пенсионеров, но предлагают свой вариант пенсионной реформы чуть ниже. При этом но... нельзя не отметить, что митинги большие, как бы поддержка определенная есть, то есть отработает как будто система. Да, и это касается не только их, но и действующего президента, который тоже кандидат в президенты, потому что, собственно, тут до выборов на данный момент осталось около недели, получается, и он до сих пор не представил, свою программу насколько я вот. понимаю 3 числа в понедельник скорее всего когда выйдет ролик уже пройдет это самое обращение к парламенту и народу и все ждут что может, он там что-то скажет осмысленное. но ну, да. что не дождались еще но ждем. да но как бы главный кандидат последних 30 26 лет вот. он э, практически он ведет избирательную кампанию наверное второй раз за да. все это время вот И эта избирательная кампания Она также никак не связана с какими-то Предложениями будущего Видениями будущего и вообще Какой-то программой Что-то Алексей вот. имеет в виду, что просто так активно Он с 1994 -го года сам не носился по городам И весям, и так много не говорил И э, все в таком духе Но я вот как бы знаю, что Ты с этой программой экономической Которая теперь стоит за Тихановской Столкнулся несколько раньше, когда у вас были В партии Зеленых какие-то да, здесь стоит сказать о том, как появилась, собственно, наверное, программа Тихановской, точнее, отдельное положение, которое в ней, потому что вот она была опубликована не так давно, меньше недели назад, и вот уже я несколько раз заходил на этот сайт и видел постоянно какие-то изменения там, то есть она постоянно подправлялась. Она гибкая. Да, собственно, и она довольно сильно отличается от реанимационного пакета реформ, который был скажем так, создан белорусскими оппозиционными партиями, вот, скажем так, бурной совместной деятельностью. И так мы можем по пунктам начать с реанимационных реформ, а потом перейти к этой эволюционирующей программе. Да. Вот, собственно, партия зеленых участвовала в создании этой программы. Зачем это, ну, был, это будет вопрос к руководству партии зеленых. Ну, Алексей, если кто не знает, состоит в партии. Поэтому... Да. Собственно, принцип формирования программы был, что программа делится на различные блоки и раздается в соответствии с левой пяткой ноги. Вот. Но. тем, кто, как кажется, более компетентен в тех или иных вопросах. То есть, То есть зеленые вы пишете про зелень. Да, зеленые писали про части программы, которые касались энергетики и которые касались городского планирования. То есть вы банкиры, вы пишете про банки. Там, да, про... ОГП писала экономическую часть программы. БХД там участвовала и там, и там, там, и в пенсионную часть, и еще где-то. В конечном итоге это получилось такое, как в мультике про э, трое из Простоквашина, где главные герои писали письмо родителям дяди Федора. Начал писать дядя Федор, который писал, как у него все хорошо. Закончил писать Шарик, который писал, что у него шерсть обвисла, и хвост отваливается, и все такое. Ну, в двух словах, что за чудовище Франкенштейна вышло ну получился такой стандартный набор нелиберальных рецептов которые Беларуси тол пытались толкать все это время на протяжении ее существования ну, то есть там топчик того что возмутило больше всего а, чего все вы не ожидали по настоящему Сокращение больничных коек, учитывая, что это все писалось тогда, когда э, разродился, э, когда это опубликовали тогда, когда заболеваемость в Беларуси доходила там, до тысячи человек. В день, коронавирусом. Да, коронавирусом. И у нас вот. еще нормально с коеками больше, чем в Италии. Да, и как бы система здравоохранения, скажем так, ходила по этой э, по краю пропасти на уровне хватит или не хватит вообще ее возможностей обилие слов там детоксикация оптимизация и прочее которое касалось как рабочих мест так и там скажем экипажей скорой помощи и прочее пенсионная реформа с предложением повысить пенсионный возраст до 60 лет для мужчин и для женщин. То есть учитывая, что у нас проходит сейчас пенсионная реформа, которая повысит пенсионный возраст для женщин до 58, а для мужчин до 63, то предлагалось мужчинам снизить пенсионный возраст, женщинам поднять его таким образом ну и так далее то есть вот этот вот набор рецептов который был в тренде может в года 70-е 80-е во время перестройку вот сейчас на западе это все очень активно критикуют и критикуют по делу ну согласись ситуация немножко комичная потому что вот как-то как лошадям шхоры поставили да все там что-то копались копали сделали был ли кто-то вообще кто обозрел это Посмотрел, нет, ли там будут у них противоречия, все ли будут согласны и так далее. Нет, что... а, ну, судя по всему, это пытались сделать, но это мало кого интересовало, потому что выглядело это просто как какая-то формальная часть. То есть эту программу нигде особо старались не пиарить. Вышла одна статья на Радио Свобода, кажется, о том, что вот белорусские партии и движения спричинились и выкатили свой реанимационный план реформ. Вот. Ну и как бы и все на этом. Нам mm -hmm. не в партии не необходимо было просто показать, что мы против вот. всего этого, и отвечаем только за то, что писали сами. Но оказалось, что, как у Стивена Кинга, иногда они возвращаются, и мы снова увидели это творчество уже в штабе Светланы Тихановской. И если мы, собственно, уже переходим к программе Тихановской, вот, то стоит, скажем так, сказать несколько слов о том, как она менялась. То есть она опубликована не так давно, то есть на этой неделе, и за время, когда она находится в публичном доступе, она много раз менялась и редактировалась. То есть в самом начале был создан сайт, который, вот если тот проект реанимационных, реанимационный пакет реформ, о котором мы говорили в начале, он находился на сайте забеларусь.бай вот то тот пакет реформ на который ссылается Тихановская, который во многом его повторяет то есть практически в некоторых местах слово в слово и в концепте тоже он находится на reformby.com вот и когда Тихановская только опубликовала свою программу там было повторение всех этих пунктов с выделением так скажем так, самых интересных, а дальше, типа, хотите больше, перейдите по ссылке. Ну, я потом, так себе это помню, Тутбай подсвечивает, например, Тихановская опубликовала свой пакет реформ. Ссылка на сайт Тихановской, на сайте Тихановской ты там смотришь, например, там, не знаю, медицина. Буквально один абзац, читать подробнее, кликаешь, попадаешь на пакет реанимационных реформ. Угу. И так дальше по пунктам. То есть абзац, ссылка на реанимационный пакет. Да, потом ссылки пропали. Потом пункты, которые описывались подробно, они сжались до абзацев. Вот. А ссылка на reformby.com который вот, собственно и несет теперь все эти тот самый пакет да. она затесалась в абзаце, где говорилось о том, что вот команды Цепкала и Бабарика, а также там политические партии, общественные организации и прочее эксперты, экспертки и прочее, прочее, прочее, предложили вот такую вот программу, ее можно посмотреть вот здесь то есть таким образом как бы не прошло недели, но на официальном сайте уже началось некоторое дистанцирование. То есть ты считаешь, что это, как ты и говорил, это для того, чтобы был некий прекрасный образ кандидата, а вот реформа, они кому-то понравятся, кому-то нет, поэтому мы не прямо себя с ними ассоциируем, а выделяем там отдельные яркие фразы и говорим, что тут есть специалисты, они там что-то делают, вы можете посмотреть. Да, и таким образом, самым главным пунктом у программы Тихановской является проведение новых выборов. Остается, проведение, да, новых остается выборов. Да, проведение новых выборов. Хотя, как мне кажется, рассматривать эту программу стоит как минимум потому, что сама Тихановская... Ну, во всяком случае, в ее медиа фигурировало такое, что в случае, если Тихановская станет президентом, то она одним из своих первых указов назначит премьер-министром Виктора Бабарика. Ну вот. и, в общем-то, мы имеем дело с кандидатом, который открыто говорит, что я хочу вернуть мужа и вернуться к своим котлетам. То есть, в принципе... Управлять, даже если месяц там до выборов, три месяца до выборов, да, сколько там надо mm -hmm. а, три месяца до выборов управлять страной будет, будет вот этот вот некий круг мудрецов, который находится вокруг нее И эту программу родил именно этот круг мудрецов, логично предположить, что именно ее они будут реализовывать Как минимум три месяца, если не решат отменить выборы Поэтому мы решили в таком жанре, в порядке пинг-понга, пробежаться по тем пунктам программы, которые нас как-то так очень смутили, категорически не устроили а, то есть она довольно большая, разбирать ее всю, это, наверное, делать надо серию роликов сейчас мы можем обозначить те места, которые выглядят реально стрёмно есть и хорошие там отдельные вещи, но, скажем, сейчас важнее обратить внимание на недостатки, как мне кажется и грубо говоря, я читаю пункт, высказываю, что мне не нравится, ты высказываешь, mm -hmm. что тебе не нравится по пункту я, пожалуй, вот начал бы произвольно с... Довольно такой абсурдной штуки, как мне показалось, целых три пункта Реформа партийной системы, реформа медийной сферы, они дают странные метастазы в раздел коррупции а В реформе партийной системы что предлагается? Классные на самом деле, Все что там, свобода регистрации партий, все есть, все хорошо Но Вот меня, например, случил пункт про то, что все партии должны иметь равный доступ к государственным СМИ смутил, во-первых, тем, что в частные СМИ они должны иметь равный доступ, то есть ТУДВА и будут решать, какие mm -hmm. партии публиковать, какие не публиковать. Но это полбеды. Вопрос в том, что в реформах медийной сферы предполагается провести приватизацию государственных СМИ. То есть непонятно, куда же мы будем иметь равный доступ, если их всех приватизируют, а на рынок, как бы к рынку это не относится. Но еще смешнее это вылезло в разделе коррупция, где предполагается прямой запрет на существование государственных СМИ как таковых. То есть там сказано о том, что существующие государственные СМИ надо закрыть э, или приватизировать э, Запретить государству создавать новые СМИ И Таким образом у нас как бы остаются вообще одни частные Тогда к чему была вот равная представительство партии в государственных СМИ Но, как мне кажется, это, вот как раз эти пункты Они, э, скажем так, эмигрировали в эту программу Из как раз реанимационного пакета реформ И в принципе они объясняются довольно легко Тогда, когда это писалось вот. Это делалось э, с расчетом на то, что э, возможно как бы власти, может, как-то прислушиваются и прочее, то есть, И таким образом обозначить позицию, что вот в нынешние государственные СМИ, которые существуют в Беларуси, нужно пускать оппозицию. То есть там было э, То вот есть а, же... а, про, про партийную реформу, это сейчас. А когда мы придем к власти, вступает эта самая медийная реформа, когда вообще государственные сми исчезают. Вот. Более того, там же даже в некоторых пунктах указан год, когда это будет проводиться. Там, да, 21, до 22, 22 ага. до 24 и так далее, что, ну, тоже довольно странно, если считается, что как бы целью является а, выборы. А, и Здесь, ну, как бы, можно было бы тебе возразить, что, например, они предлагают преобразовать, преобразовать БТ, всеми любимые, вот, в общественное телевидение, вот, Какие, чем э, государственное телевидение отличается от общественного, это довольно э, сложный вопрос, ну, это может там, самыми разными способами э, функционировать и так далее Но, тем не менее, там есть пункт, что типа, представительство оппозиции вот, на таких вот телеканалах Оно должно быть не менее там, 25% в общественно-политических мероприятиях Но в соответствии с другим пунктом да, таких телеканалов не будет, поэтому вопрос наверное, снимается Ну что, давай тогда дальше аккуратненько по пунктам Энергетический сектор, например да, с энергетическим сектором на самом деле каких-то больших проблем нету потому что его писали зеленые и там ну, в основном вот реализация вот, зеленой политики ну, я, это... я там увидел одну главную проблему которая, кстати, была отмечена комментаторами а, в принципе, там предлагаются довольно лихие реформы этого самого энергетического сектора я сейчас попытаюсь эм, даже не знаю, зачитать, не зачитать эм, переход от крупных каких-то сетей к мелким локальным на основе ветря кизаков, речек это самое которое там буквально в радиусе 10 километров действует то есть вот есть некая энерготочка на реке там или топить этими самыми отходами животноводства и это очень серьезные изменения кто это может сделать, то есть вообще как бы вся остальная программа она заточена на минимизацию государства и на развитие бизнеса, бизнес это вряд ли будет заниматься, а государство у нас минимизировано. Вот а, да, в рамках текущей программы да, но с другой стороны зеленые те же они же а, как раз и не предполагают, что государство будет минимизировать свою. Ну то есть а, этот пункт ну, выглядит не противоречиво в общей концепции зеленых, но выглядит немножко противоречиво в этой программе, потому что просто непонятно кто это может сделать, учитывая да, экономику, до которой мы чуть вы... чуть позже, да а, то есть в остальном, ну на самом деле этот пункт, он писался зелеными для этого проекта реформ он же практически без изменений перекочевал в программу Тихановская, как собственно и пункт городское планирование вот, где в принципе тоже малоэтажное строительство усадебная застройка вот, которые там позволяют улучшить городскую среду и прочее, прочее. Ну, прочее. меня немножко вот зацепило про э, то, что малоэтажная застройка позволяет снизить себестоимость строительства. Э, то есть, если это не фавелы, то коммуникации длиннее тащить надо, там водопроводы, это на километры раскидывается, как с общественным транспортом это будет стыковаться. ну Тяжело собирать по маленьким хаткам. Ну, просто, опять же, хочу. вопрос: что понимать под малоэтажным строительством? Ну, я старый человек, для меня выше трех, это многоэтажно. Вот. Но. Как бы у меня к этому пункту тоже особо проблем нет. Здесь главный вопрос это в том, что это действительно насчет себестоимости, это очень большой вопрос и насчет Я того, что это так. Да? да, это тоже требует как бы хорошего, скажем, государственного вмешательства в плане там организации транспорта, в плане там каких-то кредитов для населения, потому что, ну, как бы такое жилье нужно как бы строить. Сугубо в кредит, ну, потому что оно будет стоить дороже. Вот да, про эффективность. Оно будет стоить дороже, как ни <смех> а, Ну Из этого логично у нас проистекает местное самоуправление. Более-менее логично. А, по поводу местного самоуправления, что скажешь? По-моему, самый загадочный пункт просто. Там все настолько ну, абстрактно очень. Ну, насколько я понимаю, о том, что такое местное самоуправление и как оно должно функционировать, особо не понимают ни у нас власти, вот, ни, собственно, те, кто пытаются как-то это реформировать. Потому что, скажем так, в этой программе, ну, как во всяком случае это было сформулировано в Конституции БССР, вот, что... Местное самоуправление, ну, ор, местные советы занимаются всеми местными вопросами. Uh -huh. Как это сформулировано сейчас? Местные советы там могут утвердить бюджет. Вот. Ну и на этом все. Ну, слушай, я тут даже uh -huh. цитатку себе выписал: Решение спорных вопросов между органами местного самоуправления и государственной администрации исключительно через суды. То есть в принципе государство иначе как по суду никак не может влиять на то, что они делают. Ну так я сразу как человек из перестройки представляю, местные надавали там земли под ларьки, грубо говоря, и государство сверху не может там как-то навести порядок, иначе чем обращаясь в суд. А на самом деле тут... Не Довольно сложно этот пункт критиковать, потому что там он абстрактен, общем, да, да. он очень абстрактен, потому что, например, если там будет выборность местных органов власти, там получается будет у нас два представительных органа. Это местная администрация, которая будет выборная, ну глава, которая во всяком случае будет выборной, и будет местный совет, который тоже представительный орган, который будет там, например, определять местные налоги. Какие у них будут полномочия, какие у них будут права, кто будет распоряжаться государ... ну, коммунальной собственностью, муниципальной собственностью а, и, это, и это так далее. Это все угу. как бы большие вопросы, на которые ответы даются, скажем так, очень поверх. Очень распрощитые формулировки, я опять-таки представил, что есть проблема. То есть если вот эти местные громады или как там они называются у них, я, наверное, это не выписал. Они типа самофинансированы. Самофинансированием должны заниматься, какие-то местные налоги собирать все такое. Но у нас как бы в стране довольно большая пропасть между Минском, например, и каким-нибудь захибенным рай-центром, где все очень-очень плохо. То есть, в принципе, если государство не будет дотировать датировать и дофинансировать структуры власти в некоторых рай-центрах, то они окажутся на очень голодном паке элементарно. Тут Товарищи тоже что-то, по-моему, недодумали, мягко говоря. Но, во всяком случае, мне кажется, чтобы понимать эту реформу, нужно просто посмотреть на ту же реформу, которая проходила в Украине. Ну, видимо, да. С их местными громадами и так далее. Мне кажется, что они как раз именно на эту реформу и ориентируются. Тут прямо просится идея записать ну, ролик про реформу медицины в Украине, реформу местного самоуправления в Украине, потому что, насколько я знаю, там очень много критики, мягко говоря. Следующий пункт у нас достойный труд. Писали профсоюзы, я готов просто поаплодировать. На самом деле, хороший пункт. Рост зарплат, подня, поднятие минималки. Не очень понятно, как сделать в экономике, до которой мы скоро дойдем. Привязка вдобавок еще пособия по безработице, к минимальному да, да, да, по, бюджету. Угу, повышение все. пособия по безработице, все хорошо, кроме одного. Экономика, которую писал Романчук, этого не предполагает. Дальше. Пенсионная реформа уже интересней. Да, с пенсионной реформой интересно всегда, потому что, собственно, любая пенсионная реформа, которую у нас предлагают, вот, она предполагает переход от нынешней солидарной системы, где, условно говоря, ныне работающие оплачивают пенсию тем, кто уже вышел. На эту пенсию к э, другой системе то есть там либо к смешанной где часть это государственная пенсия часть это накопительная пенсия либо полностью к накопительной и, и так далее та реформа которая предложена сейчас она судя по всему частичная потому что э, указывается что во-первых работодатели в течение она заточена на 10 лет то есть это как бы программа не быстрая вот и предполагается что нынешний уровень социальных взносов пенсионный фонд, ну фонд социальной защиты населения, вот он составляет 30, О, 30, высок, да, он 34 процента для работодателей составляет от э, фонда оплаты труда, нужно его снизить до 24 процентов, а работникам соответственно поднять налог, вот к, они сейчас платят 1 процент от своей заработной и платы, и. а будут платить Плюс еще 10% от своей заработной платы в этот самый То есть это перекладывание основной нагрузки на формирование ФСЗН с работодателя на, на работника. работника. Ну, по крайней мере, не основной нагрузки, а пока что просто поделиться. Да, и чем это интересно еще, что если в этой программе сказано, что, работник, что работодатель будет ввести отчисления в ФСЗН, то есть в государственный фонд, который функционирует по солидарной системе, угу. то работник будет отчислять в накопительную часть. Получается. То есть будут формироваться какие-то разные пенсионные фонды, в которые работник будет отчислять часть своей зарплаты, до, пенсии, до выхода на пенсию, после выхода на пенсию он, получается, будет получать эти деньги обратно Ну смотри, я зацитирую даже При этом взносы распределяются следующим образом На счет в выбранном работникам пенсионном фонде Появляются некие негосударственные пенсионные фонды Перечисляется 50% пенсионного взноса из его зарплаты А государство переводит дополнительные 50% суммы Этим государство стимулирует гражданина участвовать во второй ступени пенсионной системы. Да, есть... я от этого малость немножко плыву. С одной стороны, эта идея, конечно, интересная, что мы стимулируем работников формировать накопительную часть тем, что вот ты заплатил один рубль, второй рубль за тебя заплатит государство. Но вопрос... Есть вопрос, во-первых, да. во ради чего все это делается? Чтобы появился частный пенсионный фонд, который с этого денежку снимать, а, по большому счету. На самом деле это, ну, появление таких пенсионных фондов они, оно приводит к взрывному росту финансовой системы. То есть потому что они пенсион... дают из этих денег кредиты кому-то там. А, они есть? покупают на эти деньги акции каких-то предприятий. Mm -hmm. Они покупают облигации там, государственные, негосударственные и прочее. Они э, делают вклады в банки и так далее и тому подобное. То есть если мы посмотрим, например, на те же Соединенные Штаты, где у нас как раз накопительная пенсионная система, где есть множество там, разных пенсионных фондов и так далее, то... Эти же пенсионные фонды являются, скажем так, самыми большими игроками на финансовом рынке Ну и возникает вопрос, как бы они действуют как рыночный агент, рыночный агент может прогореть да, и это, собственно, самый большой, ну, самая большая То есть нефть и акции вложились, нефть и облигации, кризис наступил, то есть и тебе сегодня никто ничего не должен, твой банк Да, варен, это должен. было во время кризиса 2008 года были очень большие опасения именно у американцев насчет того, что идет, ну, вот падение финансового рынка, этого вот большого пузыря, там стоимость акций резко падает. И были очень большие опасения, что могут возникнуть, возникнуть проблемы у пенсионных фондов американских, которые, собственно, на этом, на дивидендах этих акций, на капиталах, которые ну, вот они вокруг себя аккумулировали и держались, и могли выплачивать эти самые пенсии. Вот тут я к своему должен сказать, что на самом деле, стоило бы присмотреться к опыту России, которая пыталась внедрять что-то похожее, но я к нему еще не присмотрелся. Насколько я понимаю, там сейчас тоже серьезные проблемы с этой вот накопительной частью. Как-то оно сработало не так, как хотелось не столько не так, и хотелось, сработало сколько государство оно точно так же, как может не снижать пенсии ну, не повышать их, там, соответственно с уровнем инфляции, оказалось, что государство может заморозить накопительную часть и это, собственно, была проблема в Российской Федерации Что вот люди отчисляли отчисляли В накопительную часть своей пенсии А государство сказал, у нас кризис Поэтому мы эту накопительную часть Замораживаем, вы будете получать только солидарную Я вижу для себя две главные проблемы Это то, что, во-первых, появляется лишнее передаточное звено Какие-то участники, которые хочется От ваш денежку наводить, А не вам пенсии платить И то, что это рынок Вы можете просто прогореть и остаться без пенсии Кроме того, государство будет вынуждено вам как-то что-то Спасать. Кроме того, опыт других стран перехода вот на такую систему, он показывает, что вырастают административные расходы. То есть в пенсионных фондах, в каждом из пенсионных фондов появляется свой штат сотрудников. Которые начинают вести там рекламную деятельность, о том, что вкладывайте в наш пенсионный фонд, а не в соседний. Но там эксперты, которые... которые будут говорить, какие акции вкладываются. Да, да которые, которые, будут анализировать анализировать. Уровень, которые будут анализировать финансовый рынок, которые будут как-то страховать это вот все и так далее. То есть аппарат разрастется и его содержание будет выше гораздо, чем содержание нынешнего ФСЗН Ладно, кроме, да. Кроме того, в данной пенсионной реформе было сказано о том, что солидарная часть, которую, собственно, предполагается uh -huh. ее оставить, вот, она будет привязана к, к минимальному прожи, прожиточному минимуму. Вот прожиточному минимуму она будет привязана. То есть сейчас это составляет 239 белорусских рублей это на 100 рублей меньше минимальной зарплаты в Беларуси и, собственно Но, на самый такой понятный вопрос, который можно задать как вообще можно прожить на эти деньги при современном уровне а ну если взять раздел о труде, которые писали про союзы там это поднимется и будет хорошо. нет там это бюджет ой минимальный потребительский бюджет Будет привязан. А здесь бюджет прожиточного минимума. То Ладно, есть... короче, я бы на самом деле пенсионерам, гуляющим на митинге Тихоновский, сказал задуматься посоветовал. Ну, продолжаем. ЖКХ жилищное, коммунальное хозяйство. Ну, что тут сказать? Всем кажется, что если у нас будет много маленьких производителей, каждый из которых будет заинтересован в том, чтобы больше денег получить. Вот. тем лучше будет тем, кто будет у них заказывать. Ну, то есть они видят основной проблемой, монополизм, что все в основном всем занимается и государство. И предполагается, что должно быть много частных агентов в жилищно коммунальном хозяйстве, которые будут конкурировать между собой, как-то в теории предполагается сбивать цены, видимо, и так далее. Тем не менее, ну, как бы сами они же признают, что у нас есть и частный бизнес в рамках ЖКХ, только сетуют на то, что только около 1% рынка он занимает. Вот. Учитывая, что на самом деле для частного бизнеса есть естественные преграды, скажем так, в рамках жилищно-коммунального хозяйства, то есть, например, единая система отопления, Централизованная. Ну почему думаю, Могу, да. как бы можно представить себе, когда вот часть городской системы отопления отдают одному предпринимателю в Малиновке, там один, в Серебенке другой, там еще где-то. Ну понятно, что. Но они происходит. все будут на одной инфраструктуре ну, сидеть, конечно. И по факту платить еще дополнительно какой-то третьей конторе, которая будет владеть э, ТЭЦ которая будет владеть э, коммуникационными сетями этими и так далее. Зато сколько прекрасных парней смогут заработать. Я бы обратил внимание на то, что ЖКХ это не как перейти с ВОКОМа на МТС. Э, ну, с водопроводом так не получится. То есть водопровод просто ваш продадут какому-то конкретному бизнесмену. В другом районе будет другой конкретный бизнесмен. И его невозможно поменять, как бы подключиться к другому оператору или что-то такое. А и бизнесмен, как положено, бизнесмену в рыночной экономике будет заниматься той самой оптимизацией. То есть уменьшать расходы, увеличивать доходы. То есть возможно он реже станет ремонтировать этот водопровод, возможно он поднимет цены. То есть если опять-таки, как бы там же у нас вся программа проникнута таким духом, что тарифы надо как-то не регулировать государственные, ну, просто широчайший простор для творчества открывается у предпринимателя, который будет владеть вашим водопроводом. или вашим же. отоплением. К тому же стоит сказать, что у всех соседей Беларуси, вот, вне зависимости от того, какие у них приняты принципы э, работы системы жилищно-коммунального хозяйства, у них тарифы выше, чем у нас. А тарифы, это, скажем так, это не налоги, они не в процентах от зарплаты измеряются. Они измеряются в затратах. То есть какую-то часть этих затрат является там, стоимость энергии, вот, на которую конкуренция не, никак не влияет. Стоимость На стоимость энергии будет влиять стоимость ресурсов, которые мы заводим не из страны. То есть, соответственно, тоже конкуренция на это никак влиять не будет. Единственный путь снижения цен на ЖКХ – это общественный контроль над этими, чтобы там отдельные товарищи не особо манипулировали цифрами и не указывали там э, Что мы все никак не можем достигнуть стопроцентной оплаты жилья. Нам каждый год говорят, что мы уже 70-80 достигли, но 100 нет. И это продолжается лет 10. Да. И государственное субсидирование этой системы. Но это единственное, что может помочь снизить эти тарифы. Но, справедливости ради можно отметить, что прозрачность они предлагают. Вот. Прозрачность мы поддерживаем, приватизацию, но ну, есть большие сомнения <свят> Насчет возможности функционировать конкуренции водопроводов Двигаем дальше, образование Я был немножко шокирован, почувствовал себя дураком Я не успел погуглить и так и не узнал, что такое спонтанное образование, что такое инклюзивное образование Я, честно говоря, тоже сейчас не смогу на это ответить Погуглите, дорогие телезрители Чувствовать себя умными. Но тем не менее, как бы этот пункт он тоже перекочевал из этого проекта реанимационного реформ. В принципе, он выглядит довольно безобидным, вот, за исключением нескольких вещей. Ну, то есть, есть некоторые вещи очень хорошие. То есть, там диктатура стандартов, автономность университетов и прочее. Упразднение диктатуры стандартов. Да, упражнение диктатуры стандартов. Хотя это тоже Что очень это такой... такое. М? Как сейчас функционирует система образования в Беларуси? Централизованно в подконтрольных министерства образования организациях или в рамках самого министерства образования определяются программы uh -huh. для обучения. Вот. Эти программы являются обязательными для всех в рамках этой системы образования. То есть без разницы частные это ВУЗ, государственный это ВУЗ, частная школа, государственная школа обязан учитель следовать этой программе неукоснительно. То есть, само собой, что там в некоторых школах или вузах допустимы какие-то, ну, учитель или преподаватель на основе собственной инициативы может там, это немножко скорректировать, может в документы писать одно, а преподавать на самом деле немножко по-другим лекалом, ну, сформировал, сформировав понятно, да. курс обучения так, да, как ему да. хочется и так далее. Но, во всяком случае, вот есть четкое регламентирование того, как именно необходимо преподавать. Но нет ли опасности того, что если убрать диктатуру стандартов, возникнут такие чудесные лохотроны с такими специфическими программами? А вот, да, это другая сторона, скажем так, медали, и здесь как бы э, стоит указать на то, что иногда это как раз и остро необходимо. То есть, в частности, например, Хоть, например, система образования, которая там, готовит медицинские кадры, она не подчиняется Министерству образования, она подчиняется Министерству здравоохранения. Но если, например, э, э, скажем так, отдельным университетом, к слову, в образовании в этом пункте указывается, что там будет упрощено лицензирование mm -hmm. и прочее, если вот э, и организация там, частных вузов и прочее, если вот вместе с упразднением стандартов централизованных, с упрощением процедуры лицензирования и так далее, будут возникать там вузы такого профиля как медицинского, например, то можно ли будет э, ручаться за качество подготовки да. тех самых специалистов, которые они будут готовить. Это, собственно, и есть эта проблема. Второе, А устранение диктатуры стандартов здорового человека, это то, что подразумеваешь? Чтобы типа, не, не как бы просто меньше диктовать, то есть кто-то должен проверять как это все, но да. в меньшем объеме, чем сейчас? Ну типа оставить строгую процедуру лицензирования, У -у -у. Вот. но в то же время, получается, если университет доказал, что он, в нем работают компетентные специалисты, что он уже энное количество лет выпускает людей, которые там востребованы на рынке, которые доказывают свои знания, там показывают хорошие результаты в исследовательской деятельности и так далее, то, конечно, ему можно позволить формировать свои собственные программы без, без, скажем так, согласования их с вышестоящим органом, потому что ну, как бы на местах оно проще, оно виднее, скажем так. Понятно. Вот. А еще один из этого пункта, что кажется таким очень интересным моментом, это там довольно четко прописан э, порядок финансирования угу. этого всего, то есть сколько из государственного бюджета, сколько из областного бюджета, сколько из фондов, сколько от студентов. Ну, единственное, что тут государство предполагается, 50% должно финансировать вузов, а вот бизнес-корпорации, частные лица, некие фонды, некие а они будут, они будут это да. делать. А как бы вообще есть ли эти фонды? Будут ли они это делать? Вот. Надо, и, да, да, причем да. если для государственных органов там указано не более процентов. Uh -huh. То там не менее, то там да. менее. И вот касательно частных структур очень большой вопрос. А каким образом это вообще предполагается организовать? Ну, если... Я в порядке фантазии могу предположить, что они как бы зациклены на IT, как бы IT готовы сейчас какой-нибудь епам даже финансировать образовательные программы, они просто тупо перенесли это на все. То есть вот у нас есть IT, которые готовы финансировать IT-вуз. Окей, а вот кто будет сельхозвуз финансировать или медицинский, вот уже не ясно как-то внезапно. А что колхоз? Да, наверное. Я просто не могу, его цитатом, меня уже окончательно добила в этом пункте образования Это будет ключевым фактором формирования высокообразованных и высококвалифицированных национальных элит Утверждающих и сохраняющих суверенитет Республики Беларусь Ну, национальные элиты это явно то, чего не хватает в Беларуси на нынешний момент Да, тут у нас каждая элита Ну хорошо, давай дальше, коррупция Основное лекарство от коррупции – это приватизация, насколько я понял. А, не приватизация, скорее, а избавление государственных органов от несвойственных им функций, видов деятельности и прочее. То, что вот как раз пришло к нам от нелиберальной концепции, когда вот есть, например, в, там, я не знаю, в комитете по труду, Допустим, уборщица. Зачем уборщица outsource. в штате? Уборщицу можем уволить. Будем заключать договор с клининговой фирмой, которая будет предоставлять уборщицу по вторникам и пятницам, которая будет все убирать. меня до глубины души тронуло предложение, что у чиновников не должно быть автомобилей служебных. Это тоже надо перевести на аутсорс. На самом деле, да, все вот такие схемы, когда какие-то функции передаются частным подрядчикам, они на самом деле приводят не к это не, не... Коррупция, а коррупция, да, они приводят только к увеличению коррупции, потому что это же все дает пространство для распределения бюджетных средств Конечно. и если есть знакомые, которые могут под... подогнать тендер под нужных людей, вот. нужны, это? например, машины там. Нам требуется машина, там я не знаю, Kia. 2010 года с пробегом не меньше такого-то и так далее. Если вот не такая машина будет предоставлена, то все. То самая простая схема. Берется теща какая-нибудь, она открывает автомобильную фирму и становится успешным предпринимателем, потому что я там чиновник, допустим, с удовольствием буду пользоваться услугами такого А рода чтобы не было вопросов с кумовства, теща разведется с кем-нибудь, что угу. родственные связи делают прямыми и таким образом как бы а все уже не родственные. То есть действительно схем обкатаны в россии в беларуси со времен перестройки ну просто это вот уже даже как-то стыдно про такое говорить <къем> в общем короче мы сомневаемся в том что приватизация всего и аутсорс это лекарство от коррупции скорее это наоборот это удобрение для нее я кстати сделаю маленькую ремарку для зрителей мы же выложим как бы ссылку кинем на это самое вы можете не только верить нам на слово хотя джентльменам верят на слово вы можете сами прочитать. Но не мы это не сочиняем спросил. из головы. Но учитывая, как за последнюю неделю это все редактировалось, а какие-то да. пункты добавлялись и убавлялись, не факт, что та версия, с которой знакомились мы, будет той версией, с которой знакомитесь вы. У а, меня, кстати, про коррупцию мы уже говорили, да, про то, что еще в борьбе с коррупцией мы полностью ликвидируем государственные СМИ и как вот партии будут в соответствии с этой программой обращаться в государственные СМИ, когда не ликвидированы. В порядке борьбы с коррупцией большая загадка. Ну и мы переходим к здравоохранению, как бы наболевший момент такой в связи с эпидемиями по всему миру и что мы тут видим а, Да, кстати, пункт в этом реанимационном проекте реформ, он практически полностью совпадает с тем, я так понимаю, что это как раз то, что Зеленых и разъярило значит, Да, в что больше всего, скажем так, возмутило, потому что как бы у нас эпидемия, вот. там партии, то есть левые партии отказались участвовать в выборах, потому что как бы эпидемия вот. и бы это было поводом для того, чтобы не выставлять своих кандидатов. Я думаю, это И было поводом по да. выборов. Вот. И. Условно говоря, что же предлагают они в здравоохранении? Это упрощение входа на рынок. Да. То есть снижение лицензии снижение там, порога лицензирования вот, и, Конкретизация, да, я зачитаю и прочее. Даже. Конкретизация списка медицинских услуг, которые являются частью минимальных социальных стандартов и гарантированной государственной системой здравоохранения. То есть вот мы там делаем какое-то количество услуг, которые бесплатные, а основное платное будет. Да, то есть если сейчас, например, в Беларуси, конечно, отождав в большую очередь и так далее, то есть белорусское здравоохранение испытывает очень mm -hmm. большие проблемы с финансированием. Вот. И, собственно, это является большой проблемой для белорусского здравоохранения, если там даже коррупцию можно это, э, не учитывать. А, вот, то, если вот сейчас, э, от, отождав очередь, определенную, можно сделать любую операцию, там, включая пересадку сердца, там, пересадку почки и так далее, то есть все, что у нас делают, то есть как бы государство говорит, что мы, в принципе, можем это сделать бесплатно. Ну, в Беларуси даже есть бесплатная э, стоматология. Вот, для граждан, само собой, там специалисты очень сильно уставшие из-за потока, вот, там плохие материалы используются, и так далее, ну даже, даже зубы можно полечить, угу. то согласно данной схеме, будет определен какой-то минимальный перечень услуг, который государство будет. Либо зуб вырвать, вырвем, полечить не полечим. Да. А дальше. Министерство здравоохранения должно отказаться от регулирования тарифов на медицинские услуги. Кроме того, что часть становится из них частными, которые сейчас государственные, а цены не регулируются. Вот сколько смогут выставить, столько, что... Смогут. в данном случае означает только одно – повышение цен, цен на эти самые медицинские услуги. И меня в этом плане удивил еще один пункт – развития медицинского туризма. На самом деле в Беларуси довольно развит медицинский туризм Я даже сталкивался с гражданами В основном из России едут к нам По одной простой причине У нас дешевле, чем в России То есть все что угодно там, От зубов до каких-то операций Пластических каких-нибудь операций У нас даже в частном медицинском центре Дешевле, чем в российском медицинском центре И это потому, что есть тарифы и регулирование Это потому, что есть государство Которое демпингует, так сказать И не дает эти цены взвинчивать То есть если мы ликвидируем тарифы, И ликвидируем бесплатную медицину Цены в частных предприятиях медицинских, естественно, возрастут И, соответственно, с медицинским туризмом может стать сильно хуже Потому что россиянам будет невыгодно ехать аж в Беларусь, снимать на неделю квартиру, чтобы лечиться Они за те же деньги смогут это делать у себя Как это связано, я не понимаю А что еще может привести к росту цен на медицинские услуги? Это вот реализация принципа «деньги идут за пациента», который, собственно, мы которому мы уже говорили. Тут прямо вот чувствует мое сердце, что надо какой-то отдельный текст или передачу этому посвятить, потому что все вот эти вот оптимизации идут за пациента, все это слова, это как бы как, как наперстки, которые вот перед узми. Может можно сделать. красиво же звучит. деньги Вот ты идешь, деньги за тобой такие. Т -т -т -т -т. Вот. Но на самом деле это нифига не красиво, и надо будет как-то отдельно разобраться. даже, наверное, сделать серию роликов. Возможно, с таким словариком не либерал. И переводами с неолиберального на человеческий Слышу, кто-то сзади топает шушу <свят> там, -то за мной. <свят> а, <свят> Собственно, что возмутило больше всего это Мы уже про это а частично упоминали Это снижение стационарных мест в больниц То есть их у нас слишком много, оказывается и... До европейского уровня надо снизить с У нас 8,4 а места на тысячу человек, А в Австрии 7,4 Надо и... хотя бы до Австрии да. Это в тот момент, когда на самом деле в Италии умирают десятки тысяч, потому что не хватает кубик. Внезапно оказалось, что как бы нужны не оптимизированные места для вот ровно столько, сколько у нас обычно лежит и приходит, а еще с неким лагом и запасом на случай какой-нибудь беды. И вот беда стряслась, но как бы одаренные парни вроде как не понимают и выводов не сделают. Ну и собственно, если мы к тому же украинскому опыту вернемся, то в Украине реализация таких реформ, она привела к росту как раз инфекционных заболеваний, к росту вот э, тех заболеваний, которые в развитых странах вообще сложно представить. То есть там недавно была эпидемия кори, например. Что казалось бы, кори это какое-то явление из начала 20-го, середины 19 века. Оно еще в Штаты по перекинулась потом вместе с вот. рейсами из Украины. Вот, а как бы вот у нас рядышком была вполне себе эпидемия. Вот. И никакого-то модного коронавируса а болезни прямо из 19 века. Ну хорошо, и вот мы как будто уже подходим к самой мякотке. Новые рабочие места. Самый, так сказать, сок, неолиберальной мысли, я так понимаю, что это тоже УГП писала. Рынок туда чрезмерно зарегулирован. Да. Как оказалось, самые большие проблемы в нашей экономике это то, что работодатели не могут свободно увольнять работников, не обращая на них никакого внимания. Вот в мой Умишка вообще не умещается, эта мысль, если вы идете на выборы, как вы можете предлагать людям, чтобы начальник вас мог быстро и без проблем уволить? Но они каждый раз так делают, и, судя по росту посещаемости митингов, это, видимо, находит отклик. Потому что это всегда центральное предложение Ярослава Романчука, ОГПшников и вот этого штаба. Для начала надо разрешить быстро, без проблем всех увольнять. Ну, не знаю, как это. Как я работать, говорил в самом начале, на это отодвигается на задний план. А все делается для того, чтобы каждый мог вкладывать в кандидатов тех смыслы, которые для него являются близкими. Вот. И таким образом конструировать для себя того человека, за кого хочется голосовать Возможно, Но я так понимаю, что этот пункт он является перелисовкой программы «Миллион новых рабочих мест», которая была озвучена еще на выборах 2010 года и особо сильно здесь ничего не поменялось И в основе этой концепции лежит такой интересный посыл, что если закрыть все нерентабельные предприятия, приватизировать, предполагая, что многие из них закроются да, это повлечет э, какое-то количество увольнений, но это так как-то мощно оживит рынок и даст такой мощный толчок, что у нас появится аж миллион новых рабочих мест. И здесь, в принципе, повторяется эта тема: малый частный бизнес в течение трех лет создаст в Беларуси не менее 300 тысяч новых рабочих мест. Это только малый бизнес. А, вот, не знаю, как Где он малый бизнес найдет спрос. Вот на свои да. Услуги. То есть э, главная претензия это полное игнорирование вопроса спроса. Тут они, кстати, кидают предъяву, что государство не уделяет внимания типа моногорода, То есть это города, где там половина жителей, не половина, треть, допустим, получает зарплату на одном заводе. И вот если этот завод закрывается, это вы, ребята, не уделяете внимания моногородам, потому что если он закрывается, то они там открывают драничные барбершопы, и они друг другу драники продают, а деньги появляются? В программе Откуда? «Миллион новых рабочих мест» кстати этот вопрос уделялся. Mm. Они предлагали давать деньги тем, кто будет из них уезжать. Mm. Okay. То есть живешь ты в каком-нибудь, я там, не знаю, Солигорске, допустим, ну, нереальный случай, но... Uh -huh. Допустим, или там в Новополоске. Uh -huh. ну, вот. Закрывается, Закрывается там нафтан. нафтан. Да? Да. Но нафтан не закроется, ну ладно. Да, ну допустим, yeah. такой классический белорусский моногород. Вот. Закрывается нафтан, и что ты делаешь? Тебе, точнее, пока еще нафтан не закрылся, ты можешь уехать в Минск, и тебе правительство даст 500 долларов, например, на то, чтобы ты смог в Минске обустроиться. То есть это скорее это не решение проблемы моногородов, это ее как раз игнорирование в чистейшем виде. И это перенос проблемы в Минск. Потому что как бы ну, рынок туда перегревается, что называется, а что с ними делать здесь? Я бы, иногда отдельно акцентировал, что ну, Беларусь еще раз про спрос. Беларусь не автаркия какая-то. а Тут все деньги они на самом деле из-за границы приезжают. И его уже потом перераспределяются среди сферы услуг и так далее. То есть большая часть малого бизнеса у нас это торговля и сфера услуг. Именно элементарно нужен спрос. Они не производят каких-то вещей на экспорт в массе своей. И вообще частный бизнес массово не может производить. У него не хватает квалификации, денег на вхождение на эти рынки и так далее. То есть откуда они возьмутся? Кстати, если мы уже затронули вопрос на, про экспорт, в, этой, в этом же пункте есть такая претензия нынешнему и руководству, что у нас не созданы условия для прихода транснациональных корпораций. Вот, отчасти, это, в... отчасти это должно, по их мнению, должно ответить на вопрос, откуда возьмутся деньги у того же малого бизнеса на какие-то прорывы. Предполагается, что улучшение инвестиционного климата привлечет какие-то гигантские финансовые ресурсы. Сейчас где-то даже у меня это было... <смех> Иностранные инвесторы и предприятия с иностранным капиталом создают еще 400 тысяч рабочих мест То есть, что, собственно, эти люди ну, предполагается вроде как, что как бы они должны в какие-то трудоемкие отрасли приходить чтобы, ну, чтобы не просто там деньги поворачивать, увести, а создавать какие-то бешеные эти рабочие места Какие трудоемкие отрасли они на 400 тысяч человек теоретически могут создать Я вот, честно говоря, не представляю ну, 400 тысяч человек. Это, условно говоря, все люди, наверное, которые заняты сейчас в Беларуси в образовании. Да, примерно так. Ну, где-то вот здравоохранение, образование, вот это где-то по полмиллиона человек, а где-то больше, где-то меньше. А торговля и услуги тоже что-то в таком духе. Что они... Частный бизнес приходит, чем он их озадачит, собственно? Вот. И на какие рынки транснациональные корпорации будут выходить сейчас? Учитывая, что российский рынок сейчас немножко схлопнулся. Во, и, нас немножко зажимают. И, и те, кто пытались выходить на него, то есть, например, тот же Штадлер, угу. вспомнить, они приходили с четким расчетом на то, что они сейчас в Фанипале построят завод, вот, который будешь штамповать аэроэкспрессы для России Слушай, вот. я, я не помню цифры, но по-моему, когда Джили открывали, там что-то около 2000 двух, двух человек или что-то такое, то есть на самом деле 400 тысяч человек, это там на МАЗе около 30 тысяч то есть это штук 15 новых МАЗов надо открыть ну это какая-то совершенно утопическая цифра, но ну, то есть мы-то понимаем в чем дело мы понимаем, что на самом деле это просто блесна такая блестящая которую рыбка должна схватить, потому что глупо а а вот, 400 тысяч здесь, 300 там, все прекрасно, как бы за этим ничего не стоит, просто ничего Кроме того, стоит сказать, что они, ну вот вернемся немножко к регулированию рынка труда которую нужно отменить регулирование рынка труда в этой программе объявлена причина утечки мозгов Люди уезжают не потому, что у них там зарплаты низкие, что у них среда жизненная гораздо хуже, чем, например, в Западной Европе, что там качество, оказываемое государством услуг и прочее, что финансируется из налогов. А потому что их и не могут далее. уволить. Да, а потому что их не могут нормально уволить. Вот. И как бы вот как только смогут их нормально увольнять, сразу работники начнут не бежать за границу, а оставаться здесь работать. И как бы обобщая даже немножко, вот это самый как бы движок, что называется, этой программы, который по идее должен обеспечить деньги для всей этой красоты, для реформы энергетического сектора, для ЖКХ, для того и для чего. Но здесь мы видим как бы сокращение и приватизацию всего и вся. Сокращение налогов. Откуда возьмутся деньги на всю остальную программу элементарно? Полная загадка, Ну, скажем, мне кажется, что это манипуляция, на которую купилась Тихановская, например, и, возможно, многие поклонники, не знаю. Или не купилась, а просто предложили и сказали, вот говорят, что типа у вас нет программы, давайте, вот будет. Да. Вот. И, как бы, учитывая, например, недавно в интервью Лень ее спросили, как вы относитесь к декоммунизации, и она спросила, что это такое. Я думаю, что... Она также не знает, как я не знаю, что такое спонтанное образование. Да. А, а если... Ну, как бы последние ремарки про экономическую часть программы, это амнистия доходов, детоксикация активов, приватизация широкомасштабная, развитие рынка земли и так далее. То есть, что это означает, мы об этом в принципе, говорили в ролике про Конституцию, о том, что частная собственность на землю будет введена и, собственно, будет организован рынок земли. Ну, про приватизацию мы уже говорили. Амнистия доходов. Весьма интересно здесь. Ну, это денег, грубо да, говоря, по-русски. Учитывая пункты о борьбе с коррупцией. То есть те, кто за да, последние 30 лет успели наворовать, они могут ни о чем не беспокоиться. Кто 30 лет уклонялся от налогов, тоже не могут ни о чем беспокоиться. Ну, как бы это же будет новая система. Уже, люди уже как бы... Это да при старой было плохо, а понимаете? Было... Можно да. простить. Ну и что тут еще можно сказать? Ты хотел еще про... Да, как бы, чтобы быть, скажем так, объективным. Вот, мы в самом начале сказали, что нынешний президент, который также участвует в выборах, он не представил пока свою программу. Он грозится это сделать 3 августа во время послания э, Национальному собранию и белорусскому народу. Мы сидим как на иголках и ждем, что станут Да, же, учитывая, нет. что он это послание должен был сделать еще в апреле, <свят> то там, наверное, должно быть что-то просто космическое. Бимба! Вот. А, но э, стоит, как, бы, как мне кажется, посмотреть на то, а с какими программами шел Александр Лукашенко. Собственно, поэтому мы тут распечатали его предвыборную программу на выборах 2015 года. Вот. Ну, крат... Кратенько, очень тезисно. Да, там, и там, если там кратень... кратенько, очень тезисно, это программа, которую похвалил Романчук. Романчук. Романчук. Романчук. Романчук. Я думаю, что этого достаточно. Ну, если кратенько, то да. И, собственно, здесь, в принципе... Ну, то есть, он не трогал все-таки образование пока еще, медицину... Ну, вот дорегуляция, мы же, по-моему, там сейчас одна из лучших стран для развития да. старта бизнеса, по-моему, по международным рейтингам. Да, последние 10 лет власть совершала те же самые реверансы в сторону неолиберализма. Она же совершала все реверансы в сторону бизнеса, то есть снижение налогов для отдельных секторов, амнистии, там... Амнистии доходов вроде бы проводились, хотя ну, я могу ошибаться. Вот. Но во всяком случае были э, э, наложены запреты на определенные сроки на проверки. Да, которые были, это а, история. выводились, проводился декрет номер три, который кажется, что это государство хочет это тунеядский он... декрет, так называемый, а с налогом на безработицу есть очень большое подозрение, например, у меня и, наверное, не только у меня, что смысл его был выкинуть дополнительное количество людей на рынок труда, ну, домохозяйку объявить тунеядкой и заставить ее куда-то устроиться, а при отсутствии роста Экономия. числа рабочих мест это что называется снижение стоимости рабочей силы когда начинает поддавливать, так сказать, с улицы желающие работать, можно понижать зарплату правда это наложилось на кризис, когда вообще все стало плохо, это пошло криво-косо, но изначально в очень многих странах шли по таким путем, то есть когда значительная часть экономики занимает торговля и сфера услуг то есть, это низкооплачиваемые по определению работы Просто потому, что они низкоквалифицированные Конструкторы гамбургеров можно быстро выучить Поэтому они низкооплачиваемые Они испытывают нехватку рабочей силы Тех, кто пойдет конструировать гамбургеры за копейки И надо как-то поддавить, чтобы они туда активнее шли То есть в Америке отменяли Welfare для этого Еще где-то еще отменяли какие-то льготы Чтобы заставить тех самых домохозяек Как бы оторваться от кухни и пойти там делать гамбургеры, грубо говоря У нас попытались сделать, судя по всему, введя налог на тунеядцев и начав их так активно дискриминировать, обзывать тунеяцами и так далее. Просто это получилось криво, потому что наложилось на кризис и все вообще пошло не так. Ну, скажем, мое мнение, и там еще некоторых товарищей. Ну, да, в принципе, это к чему привело? С одной стороны, конечно, многие радикализировались, вышли на улицу и стали заявлять о своем несогласии с этой политикой. С другой стороны, другие люди, они стали гораздо более, скажем так, лояльно смотреть на ухудшение своих трудовых прав, на ухудшение своего положения на рабочем месте, на снижение заработных плат и прочее, потому что альтернатива этому был, была безработица и, Раньше было бы, да может и фиг с ней, а тут еще за эту безработицу еще и платить надо было бы. И тогда люди еще более привязывались к своим рабочим местам. То есть а... тут возникает такой сразу тезис, что господа и дамы, леди джентльмены, если вы хотите дивный новый мир, построенный в интересах бизнеса, чтобы бизнесу было удобнее, чтобы работодателю было удобнее, там вас уволить, отмыть деньги, еще что-то, так даже не, не обязательно устраивать революцию. Она связана с кровью и издержками. Можно проголосовать за Александра Григорьевича, он вам сделает примерно то же самое. В принципе, он обещал это в 2015 году, и он ну, не так активно, конечно, как эти парни, но немножко двигался в эту сторону. Да, и, и пенсионную реформу проводил, и налоги снижались. Да, пенсионные, налоги и, снижаясь, и проверки. Отменяешь. И транснациональные корпорации приглашались сюда, что, собственно, возмущает, скажем так, в несколько российском ключе, что это почему это арабам продают самые ценные земли на территории Минска за бесценок. Ну, как бы рыночек, транснациональная корпорация, она приходит туда, где и подготовлены такие условия. Но оборотная сторона медали, если вы не хотите дивного нового мира, отстроенного в интересах бизнеса и работодателя, то вам вроде как и не, не за кого голосовать на этих выборах. Поэтому мы, наверное, на этой печальной ноте будем подходить к концу. Я скажу от себя, что хотелось бы, конечно, сделать ролик с анализом программы Александра Григорьевича, но поскольку она появится 3 числа только, мы на выходных обычно пишем ролики, тому просто не успеем сделать это до выбора. Если вдруг свезет, я успею написать какой-то текст с легким анализом, ее, то он появится на наших пабликах и сайтах, заглядывайте туда и посмотривайте. Я бы очень хотел это сделать, но сто вот процентов обещать не могу, осталось просто очень мало времени. То чтобы вы не думали, что мы мочим оппозицию, так сказать, в пользу Лукашенко. На самом деле нет. Ну и мне бы от себя хотелось добавить, что в этом непростом времени самое главное ⁇ это не отключать голову и заглядывать чуть дальше, чем, те, чем заголовки, которые формируются в наших средствах. Да, как говорят, в фильмах читайте то, что написано мелким шеистом. Вот а на этом, наверное, все. До свидания, до новых встреч. Может, уже после выборов в более спокойной атмосфере.